Воу. Воу. Воу! А! Е! Yeah. Эй, юниор лига, например! Пау-пау-пау! Хотя и финал мы, например! Пау-пау-пау! Качаем замы, например! Пау-пау-пау! Кто пау, не пришел, пау. тот дико! Пожалел! Так, стоп! Пау, пау. Так, стоп. так, ребят, что за глупые песни? Мы с такими песнями можем не пройти финал! Да не парься, Андрей, вот сколько сегодня команд играет? Ну, двенадцать! Подожди-ка, а в одной четвертой сколько играло? Одиннадцать. Это мы что, в обратном порядке играем, что ли? Что, в финале 15 команд будет? Наиле, что за подстава? Так прекрати, ты как с Наилем разговариваешь? Недовольно. Что, не видно, что ли? Хватит. Че, почему так много команд-то? Ну, просто из юниор-лиги плюс добавили три команды. Ну и какие? Без названия. че они даже названия не придумали? Че, шутки будут придумывать? Менделеевск. Они себе город не придумали. Че, шутки будут придумывать? Неоднозначные. У них есть бикрашен босс, а у нас есть бикрашен директор. Так что Андрей, не парься. Ладно, ладно. Диско, диско, диско. А, дорогие Кто друзья. Кто-то сказал опасность? Да нет, нет никто, никто не говорил. Кто-то сказал авторитет? Да никто нет, не никто говорил. Да ладно, так выйду. Здорово, бандиты. Часик в радость, чевер, сладость. Ногам ходу голове приходу. Матушке удачу, сто-то зов Ходу воровскому счастье людскому. Братцы, да взойдут семена, посеянные вами, да взойдут на них плоды крупные. Будет мир, благополучия в доме нашем общем. Катя, откуда ты берешь эти цитаты? Слышу ты знаешь, как меня по лагерям помотало? Солнечный, крылатый, радуга. Один раз мы парня за порцию пырнули. Так, Катя, прекрати! Чё ты вообще выперлась? Я после леса решила в ДК зайти погреться. А что ты в лесу делала? Очень поздней ночью далеко от родника Мы с братвой решили закопать должника Теперь он там лежит И не понтуется Так, Катя, прекрати! Что вы за команда такая детская? Нам нужен кто-то взрослый в команду. Так у меня тут папа сидит. Так зови его на сцену. Ты не понимаешь, ключевое слово сидит. Так да прекрати! Что вы за команда? То тюрьма, то смерть. Вас что, в детстве роняли? Да-да, роняли, на нары. Так я говорю, прекрати! Вова, бы Вовы! Вова, а ты чё в костюме? Ну я решил баллотироваться в президенты. Вот даже предвыборный слоган придумал. Послушайте. Владимир Евтеков. Ими есть, фамилию поменяем. Так, волны ну и какую партию ты представляешь? Я представляю яблоко. Подожди, ну у него же уже есть представитель. Курочку, макароны. Чего? А, что ты спросил, про задумался? Ой, ничего. Владимир Евтеков. Жирный человек много не наворует. Волод, что ты вообще так поздно вышел? Пол выступления прошло. я был в кабинете музыки. И что там делал? Пианину съел. Ой, да кому ты врешь? И что ты ржешь? Так вы Что такое Так успокойтесь, успокойтесь, успокойтесь. Боже мой, да чем вас в этой школе кормят-то? Вова, зачем ты вышел? Ну я хотел показать, что мне на 23 февраля подарили. Так и что это такое? Что это шерстяной пакет? Мешок для картошки или была клава. Так, отдай а мне носок! Фу, это такой носок большой! Вова, кто тебе это вообще мог подарить? У меня девушка вообще-то появилась. Кому ты врешь Вова? Сейчас я ее позову. Ребят, как думаете, какая у Вовы девушка? Похоже, слепая. Вадим, нельзя так говорить: у каждого человека должна быть вторая половинка. Да, да, каждой твари по паре. Так прекрати. Я готова. А вы готовы? Всем привет! Так, девушка, поаккуратнее, пожалуйста. Ну и как вас зовут? Меня зовут Вова Лето. Вова Лето, вы такая красивая! Ну я недавно была в парикмахерской, вот кончики подровняла. А что, с усами ничего не сделала? Так, ты что, Дурак? Я их вообще-то выпрямила. Вову, Лето, зачем вы вышли? Вы хотели что-то рассказать? Ну да, я вот недавно с Вовой гулял. Да-да, в этот день еще затмение было. Ну, потом мы еще на теплоходе катались. Титаник еще легко отделался. Так, да прекратите. Вов, вы все давно поняли, что это ты. Так, отойдите. Че, идиот, зачем все руки плюнул? Не, не трогай меня. Only. А что такая замечательная девушка делает сегодня вечером? Рома, ты что, дурак? Это я, Вова. Но я тоже не Рома. Как ты, дурак, встань на место. А. Все, Вова, лето, идите, вы нам больше не нужны. Все, заканчиваем. Дорогие друзья, ну и в конце. Ребят, ну и как вам во лето? На все сто. Процентов? Килограмм. Дорогие друзья, ну и в конце. Наше выступление — это торт. Не хватает ягодки сверху. Может, я буду ягодкой? Нам нужна нормальная ягодка, а не арбуз. Командовым баклажан, спасибо.